Хочу быстро вам показать вот этот инструмент Amplifer, который мы используем уже несколько месяцев. Очень крутая платформа для публикации в социальных сетях и аналитика для... Компания агентств, это то, что вот они пишут. А, очень крутое, то есть вы можете, как я уже написал, подключить разные социальные сети, как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Google+, и так далее. И делать один пост, одну, например, какую-то публикацию, которая пойдет во все эти соцсети. Это очень круто и действительно экономит нам массу времени. Также там крутая аналитика, которую я вам сейчас покажу. Я войду вот в свой проект и покажу вам то, что, в принципе делаем мы в своих соцсетях вот видите публикации вот мы например смотрим то что было вот с понедельника 7 августа вот у нас были начнем понедельник с крутого ford fusion мы видим что 820 было запущено было запущено видите на разных соц проектах было вконтакте facebook instagram google plus и также мы еще запустили в linkedin В linkedin там мы только 200 можно делать 200 знаков в тексте поэтому здесь текст побольше здесь текст поменьше очень круто потому что он показывает всю статистику что 3280 человек увидел эту публикацию из них 99 кликнула вот по этой ссылке очень тоже круто 31 лайков, э, тоже очень хороший результат, 2 share и 7 было комментариев. Вот такую статистику вы сразу можете увидеть, то есть вам не нужно заходить на Facebook, ВКонтакте, в Instagram, да там э, в LinkedIn и так далее, и смотреть, что же там со своим, с моим постом. Также, например, я могу увидеть, вот, которое, крутое видео, которое мы запостили, посмотреть, зашло, но не зашло, вот, видите, тут, кстати, как бы не очень, э, никаких результатов почему-то нету, не показывает. И по дням мы можем посмотреть, какой день хороший был, какой день не очень хороший, вот, мы, кстати, недавно запустили викторину и почему-то она вообще не зашла. То есть, вот таким образом мы можем смотреть, какие посты классные, какие посты не классные. И вот это реально дает. Эм, когда мы думали, что мы запустим викторину, она будет супер популярна. Люди там начнут комментить, люди начнут шерить и так далее, потому что мы давали 40 литров бензина. А видите, в итоге у нас только 2 лайка, 1 комментарий, 24 просмотра, 2 шер сделали. То есть, как-то так очень скудника, честно говоря, то есть, не, не пошел почему-то. А вот, например, информация по Тесли которые третий. Смотрите, 1200 посмотрело человек, 170 кликнула на статью и так далее. То есть мы, что можем сделать? Мы сможем смотреть аналитику. Мы сможем смотреть аналитику именно тех постов, которые классно заходят. А это именно то, что делает ваш канал со соцсетей популярных. Да? Именно почему смотрят вас, а они смотрят. То есть вы вот видите, за месяц активность упала на 14%, например, по сравнению со следующим месяцем. То есть сразу информация, почему, что мы так сделали, не так. Охват сообщества, аналитика тоже очень прикольный. Видите, то есть мы можем смотреть каждый день наш охват. Видите, зрители. То есть, вот за месяц аудитория выросла 389 человек. Всего 28 тысяч в разных наших каналах используется. Что очень круто. То есть, я могу отслеживать, окей, то есть, за месяц у нас 389 человек. То есть, неплохой темп, в принципе. Вот. 473 аудитория провела активность за последний месяц. В лучшее время, когда делать посты, даже показы, то есть мы можем это анализировать. И мы можем смотреть лучшие посты. Например, лучшие за 7 дней можно зайти. Видите, это вот как раз таки был, мы запостили 2017 года BMW X5 с 22... Всего пробег был, две мили, очень маленькая, богатая комплектация. А смотрите, 190 было нажатий по ссылке. Это очень круто. 2 share, 6 комментариев, 16 лайков. То есть, вот этот пост самый крутой. Второй был Ford Escape. То есть, видите, то есть из всех постов, что мы share, самые, то, что заходит, это именно те э, посты с машинами. То есть, именно хорошие какие-то сделки, какой то хорошие э, варианты. Это то, что вы от нас хотите. Соответственно, проанализировав эту информацию, я могу, соответственно понять что вы от нас хотите мы будем давать именно такой такие посты чтобы соответственно наша аудитория росла очень крутой тут uh, вот uh, инструмент амплифер. очень рекомендую его вот смотрите как он выглядит например на сегодня у нас было два поста на завтра будет один парочку еще мы добавим то есть что вы делаете вы когда в любое время которое вы хотите он даже вам предлагает лучшее время для постов 550 утра представляете ну вот uh, мы можем сделать 550 утра выбрать какой аккаунт мы хотим использовать вконтакте например я хочу использовать facebook свою страницу linkedin instagram google плюс и в принципе здесь вы делаете текст мой пост вы его э, делаете, напомните о публикации, и он зашел. Для Инстаграма, видите, нужно загрузить э, фотографию, но если мы его уберем, то есть мы можем запланировать. И этот пост появится вот здесь, видите, то есть он появился, вот мой пост здесь. Я могу его, конечно, удалить сейчас, но очень просто все делается и очень круто. Вот, и, например, можете постать, видите, на, за неделю вперед, на месяц вперед можете создавать все посты, и потом это автоматически работает на вас. Очень рекомендую, очень крутой сервис, вот мы его используем два месяца и сэкономил на массу времени. Если вы хотите расти вашу публику, аудиторию и смотреть, что работает, рекомендую Amplifer, стоит от 5 долларов в месяц, можете заходить на amplifer.com, никаких денег мы не получаем за это, регистрируйтесь, пользуйтесь. И увеличивайте вашу прибыль. Все, до связи. С вами был Андрей Иванов. Пока.